всем салют дорогие друзья сегодня у нас вот такая вот коробочка на распаковке и давайте посмотрим что у нас в этой коробочке вашему вниманию представлены распаковки обзоры тесты товаров и все это на канале китай стал ближе коробочка эта дошла у нас за три недели за три недели дошла эта коробочка шло не отслеживалось, то есть отправление не отслеживалось, но дошла быстро довольно-таки, нигде не завалялась, нигде не пропала. Обклеена она вот таким вот белым скотчем. Видно, что обклеена поверх этикеток, поверх этикеток уже обклеена. Это значит, что открывали ее где-то уже здесь. Ну что ж, давайте посмотрим. Надеюсь, все в порядке, обклеена не фирменным скотчем. Ну, надеюсь ничего не пропало посылка хоть и недорогая но все равно жалко давайте открывать смотреть Открыли, открыли. вроде что-то намотано все коробка пустая здесь запаковано в пупырку что же здесь а вот что это такое это кит это, друзья, кит. Это кит, это из паяния. Наконец дошли эти киты. Это, это, это датчик движения. Точнее, не движение, а датчик освещения. Он должен включаться в розетку, и когда свет полностью гаснет, он загорается. И это все дело, плюс ко всему, надо еще самому спаять. Взялся, понравилась мне эта идея взять, попаять, когда-то в детстве паял. Хотя, честно говоря, сам даже не знаю, как чего называются транзисторы, резисторы это для меня темный лес. Но все равно, как говорится, методом научного тыка можно попробовать что-нибудь и совершить. Чем я в принципе сейчас и хочу заняться. Для того, чтобы все спаять, для того, чтобы все спаять, надо посмотреть, я думаю, инструкцию, которой в комплекте нету. Но хорошо, что уже есть видео по паянию этих китов. Есть видео по паянию этих китов. И сейчас, точнее, я уже посмотрел, и сейчас попробую все это воспроизвести, все это спаять и соединить. Ну что ж, давайте пробовать. Итак, дорогие друзья, благодаря интернету собрал я поставил транзисторы поставил транзисторы и сейчас давайте их припаяем итак начало есть плохенько но припаяли плохенько но припаяли но учитывая что это мой Первый раз, я думаю, довольно-таки неплохо. Сейчас мы все это подрежем и приступим к дальнейшей припайке всех остальных деталей. Потихоньку она у меня обрастает деталями. Продолжаем паять дальше. Итак, друзья, вот что у меня получилось после припайки. Конечно, немножко кривенько, но с учетом, что такие вещи я вообще первый раз паяю. Нужно будет приобрести себе флюс, чтобы растекалось олова. Так, вроде все припаял на свои места. Спасибо Ютубу, опять же. Нашел пару роликов, где паяют такие штучки. И вот сам спаял. Ну что ж, давайте теперь попробуем все это собрать в корпус. Что у нас осталось не собрано? У нас осталась не собрана вот сама коробка. Я так понял, надо вставить сюда сами вот эти вот как бы их назвать штучки для вилочки и понадобится еще переходничок Но переходничок у меня где то есть так что с переходничком я думаю будет проще потому что не под нашей розетки это все сделано так вот я вставил так вот вставил да? И теперь я думаю, вот сюда вот надо пропаять провода. И что у нас еще осталось? У нас осталась вот такая пипочка. Ее мы вставляем вот сюда вот а. она не Она особо хочет вставать. Ну, мы сейчас подклеим ее. То есть она будет стоять здесь. И еще вот здесь пластмасска. Довольно-таки увлекательные, интересное занятие. Но все равно надо будет покупать и флюс заказать. И еще олово с припоем, потому что идет мне еще усилитель. А в усилителе там деталей намного больше, так что, что делать с усилителем, я пока вообще в шоке. Ну, постараемся, спаяем. Теперь давайте припаяем саму эту микросхему к этим штепселям. Извините, друзья, конечно, что не на камеру, пока это все очень неудобно. Очень неудобно все это паять первый раз так что первый раз буду не на камеру а там уж как получится да друзья свершилось чудо мне удалось все это спаять припаял теперь надо будет все это собрать давайте собираем итак друзья мои нашел я вот такой вот переходничок все спаял единственное не встает у меня вот здесь вот эта пластмасска но это мы приклеим если будет работать Сейчас достали удлинитель. Выключим пока. Вставляем. Вставляем, пробуем. Работает. А, обалдеет. Ну что ж. Что-то отходит, надо будет посмотреть. А нет, все работает, эта розетка отходит. Все работает. Значит, где можно использовать его? Ну, я думаю, где-нибудь темных помещениях, где если выключили свет, нужна небольшая подсветочка. Потому что работает он от сети, в случае отключения электричества он никак не поможет. Ну, вот такая штука. И с учетом того, что первый раз собирал, все получилось. Ставьте пальцы вверх, комментируйте, рассказывайте про мои косяки, но учитывайте, что это все-таки был первый раз, первый раз собирал. Вот как я буду собирать усилитель, это уже сложнее. И надо будет еще купить всякие приблуды для паяния. Олово у меня есть, и надо будет купить флюс, купить припой, и будем уже пробовать собирать усилитель, потому что усилитель должен прийти уже вот со дня на день. Замечательная штука, оставим, может быть, куда-нибудь пригодится. А с вами был канал Китай Стал Ближе. Ставьте пальцы вверх, комментируйте. Всем пока, до новых встреч!